Здравствуйте подписчики и просто гости. Запишем мы видеоролик о том, как забрать зажигалку. Хоть я не курю сам, и жена тоже не курит. Но у нас есть зажигалки, и мы их используем для того, чтобы поджечь дрова в печке. Вот у нас тут есть такие две зажигалки. Одна непрозрачная, вторая прозрачная. Обе они заправляемые. В общем, в магазинах продаются зажигалки, и часто у них вот здесь вот есть для заправки такие вот отверстия. Но даже если у них есть здесь отверстия, это не значит, что они будут заправляться. Заправляться, оговорюсь, общедоступными для обычных пользователей способами. Для того, чтобы с большой вероятностью их можно было заправить. Нужно, чтобы вот здесь вот, на вот этом штуцере было, было резиновое такое уплотнение. Вот мы видим здесь черненькая окантовочка, это резиночка. И на этой зажигалочке тоже есть такая вот резиночка. Дело в том, что баллоны, которые продаются для заправки зажигалок, они на конце либо вот металлические такие, либо идут с насадками пластиковыми. Ну и сам он такой вот конец у них пластиковый. Соответственно, если здесь нету резинки на зажигалке в торце, а пластиковые там получается окончание, то пластика-пластик будет, соответственно, пропускать газ и заправить у вас его не получится. То есть в заводских условиях, там где есть специальный шланг с резинкой на конце, заправки вот с пластиковыми такими штуцерами на конце можно заправить. Но дома, соответственно, не получится. Либо надо что-то думать дополнительно. Но на самом деле проще просто купить зажигалку, которая уже там встроена, это резинка, и, и заправлять ее. Ну, вот здесь еще есть газ в принципе в этой зажигалке. Заправим ее, потому что наглядно видно, как она заправляется, как заправ... заполняется газом. Вот. <с> В общем-то для того, чтобы заправить зажигалки, как правило, вот эти все насадки не нужны. Как правило, ну, мне по крайней мере не доводилось пользоваться, а хотя нет, доводилось. Я вот эту насадку подгонял под одну из зажигалок. Вот я ее немножко спилил, потому что она не вставлялась. Вот. Ну, как правило, на этих стандартах насадок, которые тут есть, прямо на баллонах, достаточно. Ну что ж, приступим к заправке. Возьмем баллон, возьмем зажигалку, совместим зажигалку с вот этим штуцером. Так, сейчас я попробую сделать так, чтобы всем было видно, как производим заправку. Вот, и, и надавливаем, и смотрим. Как у нас зажигалка, он пошел-пошел газ, видно, что заправляется зажигалочка. Вот, заправляется. Сейчас мы полностью заправил. В общем-то, очень дешевая эта зажигалка, стоит 1 доллар. И море удовольствия. И заправляется многократно, и никаких с ней проблем. Все. Вот мы ее еще вертикально поставим, чтобы весь воздух вышел и полностью заправилась все заправили мы зажигалку вот видим что у нас тут практически полная она заполнена газом зажигалка стала холодная очень нужно чтобы немножко она согрелась и может быть попробовать все зажечь единственное мне не нравится вот это вот пластмассовая деталька так вот открывается, ну не знаю, она не нравится на ней просто. Но в основном зажигалка очень хорошая, она пьезовая, написано на ней Jetta Turbo. <coughs> просто бывают сжигалки просто пьеза, которых э, при помощи пьезы э, розжига прожигается пламя. Но это еще очень интересно горит пламя само по себе вот, вот так вот она горит Хо. мне очень нравится спасибо за внимание и до новых встреч классы, лайки к видео очень сильно стимулируют автора к сниманию новых роликов спасибо за внимание